Приветствую вас, Интернациональная аудитория! Если на вашем участке есть камень или вы привезли разные формы, ну, вообще, казалось, никакой. Не расстраивайтесь, все это поправимо. Любой камень укладывается. С любого камня можно строить разные заборчики, подпорные стенки, дренажную систему, все что угодно. И даже если у вас рваный, то есть без геометрии камень, его можно всегда красиво положить. Вы видите на видео, как стою я, то есть насколько это высокая подъем. Если бы мы подсыпали землю и сделали наши дорожки, конечно, это все ненадежно. Мы же от твердой почвы сначала делали дренажную систему, и потом уже выгоняли камни наши для того, чтобы положить вот, вот эти замечательные дорожки, чтобы они были украшения. То, что мы преуспели сделать на этом месте, это уже как визитная карточка острова. Потому что нигде на острове никто не проделал сколько дорожек, сколько проделали мы. Как сделать дренажную систему на участке? Зачем необходима дренажная система? здесь Подвалное помещение, чтобы был хороший оттек воды, если она попадает, чтобы она уходила, чтобы она не просто стояла, застаивалась и проникала в виде сырости вовнутрь. По этой причине должна быть дренажная система. У нас высота подпорной стенки метр. Почему бы под ней не сделать дренажную систему? Мы просто растворчиком замазали, чтобы вода уходила. Все. И это как страховка идет. Вот видите, у нас идет ложбинка. То есть желобок. Потом мы выставляем камни. В середину засыпаем большие-маленькие камни. Поэтому у нас как бы подпорная стена. С одной стороны, с другой стороны. В середине засыпанные камни. Большие, маленькие. Для того чтобы дренажная система не неслась к морю. И также самое вот, вот эти дорожки, которые идут в ту сторону. Потом э, дорожка э, 70 сантиметров идет тоже параллельно следующей дорожке огородный такой вариант здесь внутри будет огородик маленький огородик на другом объекте мы делали ее просто вот верхнее покрытие но все остальное закрывается здесь же будет открыто здесь все это будет рассматриваться. очень много камня очень много труда, но ну, оно того стоит. С этой стороны заборчик сложный на сухую. Сверху поставлен козырек, пирамидка, и все это долго стоит. Практически создана вторая речка. Речка одна, речка вторая. Но ну, такой защитный вариант. Вдруг слишком сильный ливень будет. Если здесь будет переполняться или оттуда не будет уходить, успевать уходить вода. Она значит будет здесь и потихоньку уходить. Вот там, посмотрим, если мы посмотрим, там более сделано под землю. Мы должны спрятать, спрятать эти камни. Здесь же будет все открыто. Что касается каменной сухой кладки, я вам скажу, что расклин является главной атрибутикой каменной. Кладки. за счет расклина наши камни будут стоять долго и хорошо его даже можно не обрабатывать а просто вот положил и он стоит без расклина это не кладка это просто шатающие камни он все равно упадет когда-нибудь то есть со всех сторон расклин это главная атрибутика каменной кладки сейчас я вам покажу как можно из разновидностей камня положить любую стенку или заборы. Вот она, натянута нитка. Это уровень нашей дорожки отсюда начинается дорожка, поэтому натягиваем нитки для того, чтобы выгнать нашу, так сказать, подпорную стену. Средину середину у нас идут вот такие камни, разные камни. Камни мелкие, камни большие. Если у вас каменистая почва, вы можете взять и поставить слева и с правой стороны большие валуны, камни. Засыпали мелкими камушками, собрали на огороде. И все, у вас красиво получается. С одной и с другой стороны стенка в середине мощная, дорогая. В данный момент здесь обработан камень не сильно четко. Просто сделана структура камня, скелет камня. То есть нижняя платформа лицевая и верхняя. Вот. То есть вот это я называю скелетик. Вот видите, скелетик. Вот сюда раз камушек, камушек закладывается, любой даже камушек расклинивается, все это. И потом вот, вот даже вот такие камушки, вот видите, вполне естественно стоят, пополне хорошо. И сверху уже можно свободно класть перемыкающий камень. Теперь мы производим забутовку теми же камнями, чтобы не было проемов. Вот мы забутовываем полностью, закидываем каждую щель, чтобы пустоты камней не было. Пустота она разрушает, выравниваем и потом кладем на вот такую кладочку следующий камень. Для того чтобы поставить взять любой камень, любой, какой бы вы ни брали в любой или косой. Обязательно. Нужна нижняя платформа вот как у меня видите нижняя платформа я его вымостил я его расклинил нижний камень и теперь я могу уже смело ставить наверх любой камень который мне нравится а мне нравятся хорошие камни с хорошим пицом нижняя платформа и вот смотрите он у меня хорошо становится я вымостил теперь я его просто расклиниваю со всех сторон эта кладочка она не будет заметна здесь будет сухая. здесь просто сухая кладка просто как попало положено чтобы она держалась будет бетон, будет дорожка но принцип кладки он одинаковый везде поставили вот камень обязательно его расклинить со всех сторон мелкими камнями вот такими камушками необходимо расклинить вот так мелким щебнем, вот таким как вот у меня вот вы самый раз распиниваете и все и как бы делаете определенную платформу вот ваша платформа теперь я могу сверху еще поставить камень камень который мне нравится вот мне нужно приблизительно 25-30 сантиметров а еще лучше когда вы закончили работу, можете взять камушки, ведро с камушками, вот, молоточек и потихонечку, как вы любите, сесть на свой пенечек и расклинивать это все. Вот так можно сделать, и это будет самое лучшее, самое хорошее, хорошо, потому что он уже не уйдет вперед, он уже только то есть, ложится на, назад, приобретает свой вес, свою силу, чтобы это была, была добротная работа, потому что я иногда смотрю на ребят, они набросали, набросали, настаивали, наставили. Эти камни, как это как на сели как катаются. Иногда ребята берут там с ведра, ба засыпали, загнали. Но каждый камушок в сухой кладке должен укладываться. Перебраться мастером. Расклинка должна производиться. Когда вы кладете камни, здесь ваш ум вообще упражняется. С вашей совестью отношения она вас обличает. Я знаю, что вы смотрите меня, тот или иной мастер, и допускаете эти ошибки. Для того, чтобы не допускали, я вам рассказываю, как нужно строить писками. В первую очередь делайте платформу и потом сверху кладете камень. Потому что многие поставили один камень, второй камень, третий камень. Там как попало подперли, все, самое засыпали, все стоит. А потом раз рассуду. Для того, чтобы подпорные стены были нормальные, они должны идти вглубь камни, ложиться вглубь. Тогда они уже никак не смогут рассунуться. Это будет работа на века. Здесь же, смотрите, у нас расстояние буквально 78 сантиметров высота. Но я не боюсь за, за эту дорожку. Это платформа для дорожки. Потому что я знаю, что сверху будет бетон. Потом идет сетка, а потом начинаем мостовую. Вот, и вот, как бы, будет мостовая, и никуда не денется. Даже если, как то не сумеешь вырваться на свободу, вот эти дорожки, ну как, ну уши ничего не может быть. Даже если она будет играть, земля там начнет осуваться. Но мы же делаем квадратом 5 метров. Потом идет строительный шов. И это никуда не может деться. Потому что даже если одна платформа осунулась, ее можно всегда поднять, ее можно всегда, так сказать, разрушить и новую построить. И это не принесет такого как бы, вреда большого. Здесь будет земля засыпаться. Любой камень, который бы не был в вашем дворе, это уже есть уровень, потому что камень создает вес вас вес. И поэтому любая кладочка, которая она не была, она все равно является достопримечательностью, она является искусством, потому что он стоит в любом случае дороже, чем ваши современные материалы. И вот ты смотришь в другой раз, насколько люди уважали современные материалы, насколько для них это дорого обходится, и они их покупают, и в конце концов через несколько лет переделывают, потом встраивают, и очень много людей даже не понимают, что в современное время можно строить камень, любой камень, он всегда будет смотреться хорошо, особенно если она добротная работа, особенно если она правильно положенная. Юра, почему дренажная система под дорожкой? Ровные стены совпадают четко с контуром дорожки, можно же было положить как-то криво, как попало. Ну так, как попало и положено. Ну камни расклинен. Вы видите, что нитка натянутая и по нитке любая кладка, если она расклинена, она будет ровно, красиво смотреться. С камнем можно работать на разных уровнях. С камнем можно сделать удивительные шедевры. Камень можно положить некрасиво как бы, но сделать растирочку, замазочку и все это будет смотреться очень и очень деликатно и красиво. И даже если у тебя на участке вот такая речка или выложена из красивого камня, большого перепада нету. Перепад в качестве есть, но перепад как в камне его нету потому что и то каменная работа и это каменная работа единственное что на той работе хорошо обработали камень а на этой работе он не обработанный Ну и то и другая работа называется каменная работа поэтому она всегда как бы в цене неплохо так смотрится или у тебя на огороде на речке грязь или у тебя вот так выложено и все это произведено замуливание и все! У тебя красивая речка или красивая подборная стенка. Посмотрите, вот здесь практически камень практически необработанный. Но он смотрится очень красиво. Это шедевры кривого косого. необработанного камня положить вот такие заборчики. Я думаю, что и вам нравится. Если вам не нравится, тогда делайте вот такие заборчики. Если у вас, конечно, хватает финансов. И то, и другое камень. И то, и другое. На одном уровне и лишь немножко перевес идет. Потому что то обработанный камень, а это не обработанный. То, что мы делаем, мы делаем как лучшие производители. Да, у нас нет доходов еще. Если, если вы знаете, как нам все это уравнять, чтобы и работа была красива, и доходы были красивы. Подсказывайте, мы примем советы. О том, как мы сделали этот забор. Смотрите в ссылке. Видео. Итак, друзья, если у вас на ваших участках лежат или уже давно одеты, остались необработанные, рваные или просто гранитные камни, мы вам показываем одну из идей, куда можно применить это в дренажную систему, как они были здесь заложены. Итак, сделали дренажную систему. Швели. Подпорные стены с левой стороны, справа, засыпали камнями, сделали мостовую, засыпали землей. Результат. Здесь есть уклончик, вода стекает в нужное русло. Но все равно здесь существует под низком дренажная система. Вот она пошла аж от оттуда, из-за угла и выходит, проходит аж задача. Еще можно много чего и успеть цветочки посадить, деревца, кустики, валунчик привести с моря, положить где-нибудь, маленький, побольше. И это все украшение, украшения двора. Мы выпустим несколько видео, как сделать дренажную систему, как сделать дренаж на участке. Поэтому следите за нашими видео. У нас есть мастер-класс, где мы в Владивостоке строили подфорную стену с необработанного бутового камня, где мы просто клали камень на камень. Он хороший камень, жесткий камень. И На самом деле, я вам скажу, что мастера нашего уровня очень сложно найти. Я не хвалю себя, я не хвалю кого-то, но я просто знаю, потому что я с этим столкнулся. Вот. Если я нищий, так сказать, духом, то есть самооценка немножко как бы занижена, так у некоторых людей она слишком завышена ребята иногда приходят и камень камню не могут сложить но они все знают на, на язык они такие грамотные поэтому я вам скажу что очень сложно найти мастеров и у меня уже есть свое поколение мастеров которых я научил за счет моих усилий э, они приобретают опыт и я уже могу гордиться этим, потому что, на самом деле, это очень сложно. Это одно из самых сложных для меня, создать бригаду, обучить мастеров. Ставьте лайки, То есть не забывайте ставить и уважать и наш труд. Я получаю от этого удовольствие, видя хорошие ролики. Когда люди рассказывают что-то про камень, показывают какие-то уроки. и доносит это для меня быстрее, чем я могу что-то сам понять. Итак, мастера, состоятельные люди, или люди, которые хотят что-то в своих дворах сделать своими руками. Одно желание, стройте из камня, мастера, зарабатывайте. Зарабатывайте за счет наших уроков, то, как мы вам преподаем. Заходите к нам на сайт, подписывайтесь на YouTube. Все в ваших руках.